Это реальная история. 26 мая 2003 года у Арона Ралстона во время штурма склона, рука оказалась зажатой под валуном. Он ждал 4 дня и чтобы освободиться. Он ампутировал себе руку перочинным ножом. В канун Нового года женщина прыгала с тарзанки в Зимбабве и у нее оборвался трос. Она упала в реку, кишащую крокодилами, и ей пришлось поспешно плыть на берег со сломанной ключицей. Клэр Чаплин получила арбузом в лицо, пущенным из гигантской рогатки. Мэтью Бравос был ранен копьем на соревнованиях. Дэвид Строгал получил удар в челюсть от кенгуру, но самое удивительное в этих историях, что когда спрашивали этих людей о случившемся они улыбались, пожимали плечами и говорили, что наверное все могло быть еще хуже давай скажи мне что у тебя был плохой день расскажи о пробках на дорогах скажи что твой босс надоел тебе расскажи про работу которую пытаешься бросить уже четыре года расскажи как встаешь в 7 утра и как ты в этот момент несчастлив скажи доброе утро людям чей дом ночью сгорел дотла давай скажи это будь благодарен за столь мелкие проблемы которые лишь вертятся на вашем языке когда эван лишился своих ног он потерял дар речи когда на мою сестру напали она молчала трое суток когда убили моего дядю Мы хотели отправить поисковую группу, чтобы найти голос моего отца Большинство, большинство людей не знает, что трагедия и тишина звучат одинаково когда ваша жизнь это сплошное разочарование из-за событий, которые вы не контролируете и ты осознаешь, что тонешь в океане проблем, только тогда ты задумываешься, почему все это происходит со мной, и тогда ты получаешь пинок под зад от жизни. Поймите, что каждый год люди умирают от обезвоживания, поэтому не имеет значения, что стакан наполовину пуст или наполовину полон, в твоем стакане есть вода, поэтому пей свою воду и прекрати ныть. Встань прямо, подними подбородок, и пойми, что все испытания в нашей жизни сделают нас сильнее. поймите, что вы живы и что все могло быть еще хуже нам не выпадают такие испытания, с которыми мы бы не справились когда мир рушится вокруг вас, взгляните на обломки и соберите его заново по частям помните, вы все еще живы человеческое сердце бьется около 5000 раз в час, и каждый пульс каждый удар вашего сердца это знак, что вы все еще живы вы все еще живы действуйте